Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это третья часть урока по Quixel Mixer. Приступаем к созданию разрушенного асфальта с лужами. Сразу же возвращая From Above смешивания для полос разметки, чтобы они выглядели более разрушенными. Теперь давайте добавим Paint слой. Затем загружаем сохраненный в первой части пресет асфальта, нажимаем на слой с зажатым альтом, чтобы появилась стрелка вниз. Выбираем третий вид дисплейсмента и добавляем немного разнообразия в центральной полосе, загрузив любую из кистей онлайн-библиотеки. Также при желании, Вы можете загрузить свои кисти, просто нажав на папку рядом с графиком кисти. В других отдельных уроках по Quixel Mixer, я более детально расскажу о этих возможностях. А пока, Вы можете посмотреть официальный канал Quixel. Там уже есть несколько уроков по Paint-слою. А в данном уроке, я покажу только основные моменты, которые пригодятся нам в создании разрушенного асфальта. Итак, далее Вы можете скачать любые трещины, люки, патчи для дороги, повреждения и разнообразные выбоины в категориях. Asphalt, Patch, Patch, в Decals, Cracks. Миск. И в стрит. Для начала я скачаю данный люк и помещу его в сцену. Как только вы нажмете download, у вас появится прогресс-бар и зеленый кружок. После загрузки в зеленом крышке появится отметка и asset можно будет выбрать в локальной библиотеке. Выбираю его и делаю те же настройки, как и у любых декалей, разобранных в предыдущих частях. Теперь, чтобы создать какие-то повреждения, вам достаточно поверх слоя с асфальтом создать слой с ними. Например, скачаем что-нибудь из категории Concrete. Или Cores. Я уже скачал Asset Old Concrete и его буду использовать. Если загрузить его в сцену и чуть-чуть приподнять, мы увидим, что он выглядит таким образом. Повторение текстуры уменьшу, для того, чтобы повреждения выглядели более крупными и естественными. Затем немного настрою слой, изменив смешивание на From Above и внесу некоторые изменения в другие настройки. Для того, чтобы слой с повреждениями не задевал остальные слои с декалями, в их настройках в Wrap ставим на 0. Теперь, чтобы весь асфальт не был таким поврежденным, добавляем еще один слой с ним поверх повреждений. Вносим некоторые изменения в настройки и не обращаем внимания пока на полосы разметки. Их мы поправим потом. Поверх нового слоя с асфальтом, создаем Paint-слой, с помощью которого будем управлять повреждениями. Для того, чтобы данный слой влиял на нижележащий, нажимаем на него с дожатой клавишей Alt. И теперь, если в слоте Displacement данного слоя, вы будете рисовать маски с режимом вдавливания, то сразу же заметите, как проявляются повреждения. Чтобы восстановить прежний вариант асфальта, выбираем третий режим Displacement или Терку. Итак, я думаю, таких повреждений будет достаточно. Теперь поправим полосы разметки и приступим к добавлению других декалей. И последний штрик добавления луж. Для этого выбираем самый верхний слой и нажимаем на иконку капли. Настройки делаем таким образом. Итак, ассет поврежденного асфальта с лужами готов. Давайте включим 4К разрешение и посмотрим, что у нас получилось. Единственное, я заметил неправильный displacement на центральной полосе разметки. Поэтому удалю Paint-слой, который я использовал для нее, чтобы не терять время на его настройку. Итак, ассет готов. Нажимаем Export Library и в следующей части мы поговорим об экспорте двух ассетов в Unreal Engine.